Всем привет! Меня зовут Вика, и нового все ближе и ближе, и у меня уже скопилось нереальное количество новогодних покупок, так что да, новогодние покупки! Подписывайся на мой канал, ведь уже следующий вторник я объявлю победителей своих конкурсов, поэтому смотри мое предыдущее видео, участвуй в конкурсе и выигрывай! А теперь перейдем к покупкам. И начнем мы, пожалуй, с вот этой упаковочной бумаги. Она нереально крутая. Я купила всего лишь один рулон в эпицентре, так как с прошлого года у меня еще остались остатки, так что да. Следующей моей покупкой стала вот эта штука. Это лента упаковочная, как я поняла. Она стоила не дорого, так что да. Дальше я купила вот такие вот декоративные скотчики, там валяются еще остальных цветов. Они очень крутые, блестящие стоили очень недорого. Да. На Алиэкспрессе я заказала вот такие вот крутые мешочки. Они очень-очень крутые и очень удобно упаковывать небольшие подарочки. Обязательно задавайте свои вопросы внизу в комментариях к этому видео, либо к первому незакрепленному посту в контакте на моей странице. И да, добавляйтесь в друзья, пишите мне с удовольствием, с вами пообщаюсь. А мы продолжаем только для вас, но я для себя купила вот такие вот крутые помпончики. И в качестве спойлера я вам скажу, что они послужат одной идеей для моего следующего видео. В на Алиэкспресс я заказала две вот такие вот крутые штуки на рубашку, они вот здесь вот вешаются, я не знаю, как они называются. Напиши обязательно внизу в комментариях, если ты знаешь, как это называется. Это смотрится очень красиво и по-новогоднему. Я купила две вот такие вот крутые ручки, и да, это тоже одни из призов для вас, так что обязательно участвуйте в новогоднем конкурсе. Ну и наверное моей самой дорогой не финансовом плане, а в плане души стала вот эта вот красавица. Я ой, не сюда. я обожаю эту елку. Я очень давно себе хотела небольшую искусственную елочку в спальне, так как семье мы ставим огромную, здоровую, большую, настоящую елку у нас в зале. И да, теперь у меня появилась эта красавица, она мне очень поднимает настроение в моей спальне. Также я у меня купила вот такие вот шарики. И вот такой вот очень крутой набор. Здесь одна пара глянцевая, вторая матовая, третья с блесками. Это очень круто. Я решила свою елку наряжать в золотисто-красном цвете. Мне очень нравится эта идея. Наверное, второй самой крутой покупкой стала вот эта вот гирлянда которая вы видите на заднем фоне. Она нереально крутая. И стоило недешево, дешево, я покупала в Авроре, как я поняла, что Аврора и ИКИ это типа одно и то же, так что я видела обзор девочек с ИКИ, и там были такие же товары как у нас и по такой же цене, так что наверное да. Буквально на следующий день после съемки этого видео я купила еще две офигительные гирлянды, одну в Авроре, ну а вторая мне пришла с Алиэкспресса. Также я заказала три офигенных новогодних чехла на Алиэкспрессе, один сейчас на моем телефоне. И еще два я вам покажу вот где-то вот здесь. Вот они очень крутые, смотрятся по новогоднему и стоят недорого. И еще одна нереально крутая покупка стал это вот этот вот свитер. Вы его могли видеть в одном из моих видео, но он нереально крутой и мне он безумно нравится. Ну что ж, на этом было все. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео. Так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях какой-нибудь интересный вопросик. Люблю вас всех, и увидимся в следующем видео. Пока!